Это самый необычный летсплей, который можно было ждать на моем канале. Но я надеюсь, что будет что-то более-менее нормальное. Потому что я планирую делать этот летсплей строительным, интересным, а самое главное, красивым. Блин, как мне нравится новая генерация Майнкрафта. Ну как новая? Она уже несколько версий существует, но для меня она все равно новая. Так, я непонятно куда бегу, просто куда глаза глядят. О, деревня и башня разбойников. Интересная генерация. А это вообще законно, чтобы оно так сгенерировалось? Просто я первый раз вижу, чтобы возле деревни была сразу башня разбойников. Это какое-то читерство получается. Потому что если ты туда зайдешь, то сразу начнется рейд на деревню. Да, и я тут так проигнорил этот портал. Ай! Больно. Если бы это был бы спидран, то можно было бы сразу построить здесь рамку портала и развод прайс в ант. Но нет, это не спидран, это летсплей, который будет дать миллион лет, который я закончу, наверное, не знаю когда. Лет через 500, да. Потому что, опять же, это не просто какой-то там летсплей, это строительный летсплей. Но ну, а начало пока мне нравится. То есть мы нашли уже деревню, нашли еду на первое время. Который нам хватит, по идее. И надо будет еще найти место, где строить. Собственно говоря, город, я планирую. Чего тут ничего нету, а? Ну, какие-то бомжи. Серьезно. как это абсолютно крутая. Так, мне нужен верстак, соответственно, и железные слитки две штуки, чтобы сделать ножницы. Можно было бы, конечно, кровать стырить стырнить у жителей, но. Но я не такой. Мы постригиваем вес. Две шерсти уже есть. Тут еще где-то одна овца была. Где? Жизнь мне показалось? Да, мне показалось. Я подумал, что вот это, эта черепаха. На черепахах же она водится только на пляже. Где еще одна овца? А, вот она. Ты где? Оп. Все, у нас есть шерсть на кровать. Осталось только добыть дерево, сделать кровать. И можно, в принципе, идти в путешествие. Там, в принципе, откуда я пришел, там был целый океан. Поэтому можно просто будет сплавать на другой берег и... Начать оттуда. Или просто в тупую начать строить город. Здесь, прямо в деревне. Ну, блин, здесь эта башня, она мне будет мешать. Так, мне нужно где-нибудь шахта, где можно быстренько выкопать чуть-чуть камня. Буквально, да, вот, три штучки. Мне, я думаю, хватит. Ладно, давай шесть выкопаю. Чисто для того, чтобы сделать топор и срубить вот эти деревья. Тут уже наступает ночь, поэтому пора спать. Так, отойди, это моя кровать, не трогай. Можем, в принципе, зайти еще сюда и стырить вот эту вот стоечку. Ну, чтобы ее не крафтить. Так, сразу сделаем лодку. И, в принципе, можем прямо на лодке уже плыть куда-нибудь вон туда. Так как в той стороне все равно океан, я думаю, если проплыть через него, то может быть что-нибудь интересненькое. Да и найдем. Ага, все, мы приплыли. Классно. На самом деле нет, тут просто тупик оказалось, И опять же, куча камня и куча угля. Поэтому я не могу не воспользоваться такой возможностью и не добыть его. Так, тут еще есть уголь. Сразу его добываем. Главное, чтобы это все вниз не валилось. какую-нибудь пещеру я не умер. Потому что знаю я эту игру. Так, а вот тот самый океан. Я уже вижу лодку. Да, поэтому поплыли сразу к ней. Найдем сокровище, Может быть нам повезет, и там будут алмазы. Это будет очень хорошо. И там еще рамка портала. В принципе, пока мне эта генерация очень даже нравится. Потому что в ней есть все. И деревня, и сразу аванпост, и лодки. Так, тут ничего нет. Тут, соответственно, у нас тоже ничего нет. Может быть, и здесь что-нибудь есть. О, так, лазуриты изумруды. изумруды. Вот это уже нужная вещь. Так, ага, нифига не понятно. Но очень интересно. Что происходит? А, это магма, точно. Шумит. Так, а здесь что-нибудь у нас? Да, спасибо. Обожаю. Просто обожаю эту игру. Она меня еще и Она мне дает лопату на удачу. Лайк. Так, где я вообще нахожусь? Это где? Это где-то, наверное, здесь? Давай я поплыву куда-нибудь туда. Может быть, вон тот даже остров. Но это не точно. Так, ну в руину этим мы не будем заглядывать. О! А вот на кораблик стоит. Хотя у меня места в инвентаре нету, поэтому не знаю, что тут стоит. Так, что можно выкинуть? Адванчики можно выкинуть. Ламинарии, в принципе, тоже. Ой-ой-ой, ой-ой, там у Чела-Три резубец так-то. Им шутки плохи. Так, я близко к сокровищу. Быстро садимся и выплываем. Так, я где-то вообще близко. Значит, это не там. Да, это, походу, где-то здесь. Я надеюсь, это не в океане? Нет, это не в океане. Это на суше. А вот и черепашки. Черепашки и нидья с нами. ЧЕРЕПАШКИ И С НАМИ о, -о, о там еще этот морской монумент, морская крепость или как она там называется. А суша-то была больше, чем есть на самом деле. То есть это кликбейт какой-то. Так, смотрите лайфхак. Нажимаем F3 и видим там под нашими координатами графу блок. И нам нужно быть на девятом блоке. Вот, чтобы было 9 и 9, соответственно. И именно вот здесь, если мы прокопаем ниже, то здесь будет сундук, да? О, первый алмаз нашел нас. Так, ну, карту в принципе. Да. Карты можно выкидывать. Нафиг они не нужны. Алмазики. Вкусненько. Так, ну вот это нужно одеть сразу. Дальше первую выкинем. Возьмем еду. Ну, а кристаллы оставим. Пофиг на них. Вау, это что, горы? Не, ну это какие-то маленькие горы. Ну что ж, давайте я выберу направлением вон туда и плывем до суши. Какой красивый закат, а. Просто, знаете, вот уплываю в закат красивенько. А вы тоже это видите? Мне не кажется. Твою... Это же гигантский грибной биом. Охренеть. Я уже знаю, где я останусь жить. Там какой-то свет. А, дуреешь. Грибной биом. Встретил. Просто на соседнем острове от спавна. Серьезно? Это не шутка? Вы же тоже это видите, да? Если честно, у меня первый раз такое чтобы я просто куда-то плыл и наткнулся на грибной биом. Так, ну лодку я предлагаю оставить здесь и подняться сюда. Ой-ой-ой, а чё он такой огромный-то? Вам конца не видно просто. У меня прорисовка в 30 чанков стоит, и там не видно конца. Что это такое, тут еще и лавы есть прям на берегу, ну, на поверхности. А знаете, в чем преимущество грибного биома? В том, что здесь враждебные мобы не спавнятся. То есть, здесь можно жить... Не боясь вообще ничего. Соответственно, жители, которые будут находиться здесь, будут в полной безопасности. И им ничего не будет угрожать. Так, давайте я, короче, размещу где-нибудь вот здесь кровать, соответственно, сундук, верстак. И все это сложу туда. И факел, как вишенку на торте. О, прям под грибом. Прикольно. Блин, если бы я знал, я бы сразу жителей сюда пригнал. Ну, одного на лодке. Раз такая пьянка, надо посадить деревья. Ну и, наверное, убрать вот эти вот грибы, которые будут мешать деревьям, скорее всего. Да, еще грибной биом это бесконечный источник пищи. Потому что мы сможем питаться грибными супчиками. Бесконечно. Ну, почти бесконечно. Пока здесь есть мухоморы, у нас есть еда. Ну, в плане вот эти вот. Вот эти мухоморы, да. Эй, как ты так поставился, блин? Во! Вот так мне надо было. У меня есть три сундука. Один сундук для хлама. Второй сундук будет для каких-то драгоценностей. Ну, вот, допустим, вот этот. Самый верхний. Так, надо найти место, где можно будет выкопать шахту, чтобы идти добывать ресурсы, как нормальный человек. о, -о, -о. Нифига тут. Какая-то лагуна. Это водная пещера или что это такое? А как выбрать стать а вот а вообще можно наверное ой, я упал а тут выход есть нормально вообще можно было бы осушить вот эту вот лагуну и там я вижу какую-то пещеру гигантскую можно сделать короче там портал в ад какой-нибудь да Красивенький. Сделать здесь стеклянную крышку и водой обратно все это залить. Ну и сделать тут землю. И типа это пещера такая. Блин, вот это вот, прям идея. Наваливаю. Офигеть. А че тут вообще? Ну-ка. Ну, ну так-то, блин, тут огромная пещера на самом деле. Немножко подкопать и будет вообще классно. Лазурит. Здесь есть лазурит. Офигеть. а я сейчас отдохнусь. Ладно, повезло, повезло. Какую-то глупость сделал. Ё-моё. Тут все боли... обвалилось. Вау! Что это? Я такого никогда не видел. Охренеть, она огромная!